Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Лилия Талибова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров подвел итоги приема на 2019-2020 учебный год. Вопросы трансляционной медицины обсудили в стенах Казанского университета. КФУ посетил декан Института вычислительной математики университета Кинда из Японии. Пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании, прошла на площадке информационного агентства «Татаринформ». Более подробно смотри далее в информационном агентстве Татаринформ форм прошла пресс-конференция, посвященная итогам приема абитуриентов в Казанский федеральный университет на 2019-2020 учебный год. В общении с журналистами приняли участие ректор КФУ Лишат Гафуров, первый параректор Ясмин Зарипов, а также ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Подводя итоги, можно сказать, что приемная кампания в этом году завершилась успешно. Казанский федеральный университет улучшил свои показатели как по среднему баллу ЕГЭ, он составил 80,4 балла, так и по популярности среди абитуриентов.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 и проживанием его участников в кампусе КФУ. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В шоуруме медиа-центра Казанского федерального университета прошло заседание телевизионного дискуссионного клуба. Обсуждалась тема трансляционной медицины – правовые, бюрократические и этические барьеры. В роли одного из спикеров выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Все подробности смотри в нашем следующем сюжете.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 сказал, да, вот эти нужно барьер преодолеть. Угу. Пройти первую, вторую, третью, четвертую фазу. 4 пять, лет достаточно и поставить в производство. Это препарат, который так. в разы химиотерапию улучшает, существующую химиотерапию. при очень мало. То есть химиотерапия сохраняется, но просто эффект. Увеличивается ее, увеличивается ее эффективность. Да. Угу. Это минимальное вложения. В ходе заседания телевизионного дискуссионного клуба КФУ говорилось о трансляционной медицине, где все желающие могли задать интересующие вопросы. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил декан института вычислительной математики университета Киндай из Японии профессор Хисаши Ханда. О совместных планах и образовательных проектах между КФУ и университетом Кендай расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Казанский федеральный университет с визитом прибыл декан института вычислительной математики университета Кинда из Японии профессор Хисаши Ханда. Встреча прошла в казанском офисе Канадзавского университета. На встрече присутствовал проректор по образовательной деятельности Кафу Дмитрий Таюрский, директор института вычислительной математики и информационных технологий Кафу Сергей Мосин. В рамках визита Сергей Мосин и профессор Ханда посетили институт вычислительной математики и информационных технологий Кафу. Они обсудили программу, объединяющую Кафу и университет Киндай. Она позволит силами двух университетов обеспечить реализацию совместной образовательной программы. Выпускник сможет получать диплом от двух университетов. В отличие программы Double Degree, студент будет иметь не два диплома, а один диплом, который включает в себя программу двух университетов. Планируется, что данная программа будет реализована не только в Японии и России, но и ориентирована на третьи страны. Профессор Ханда считает, что этот проект должен стать привлекательным для слушателей-студентов и обеспечить высокий уровень качества образования. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В выставочном зале музея имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки Мой Пушкин. О том, как это было, смотри далее. В выставочном зале музея имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Мой Пушкин». Это результат художественного проекта учащихся арт-студии лицея имени Лобачевского под руководством Эльвиры Тухватулиной. Восемь живописных картин, представленных на выставке, иллюстрируют лирические произведения великого поэта. Среди них представлены такие стихотворения поэта, как «Весна, весна, пора любви», «Зимнее утро», «Туча», «Цветы последней Эмилей, «Осень», «Зимняя дорога». Две работы участников написаны под впечатлением поэмы Евгения Онегина. «Вот север туча нагоняя» и «Гонимы вешними лучами». В музее также можно увидеть уникальное иллюстрированные издание сочинений Александра Сергеевича. Выставка продлится до 3 октября. Диана Фатыхова, Леонард Влетьяров, Универньюз. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!